Здравствуйте! Хочу сегодня рассказать одну интересную, веселую историю, которая заодно и подскажет вам, что влияет на выбор при покупке квартиры. По такой случай. Продавали квартиру на втором этаже. Квартира была достаточно темная. Ну, как, по крайней мере, так казалось. То есть, она была серой, стены отштукатурены, на полу лежала. Ну, была стяжка сделана, и все оказалось как-то такой мрачной и темноватое. Ну, и никак квартиру все смотрели не брали. И тут я подказал хозяину, давайте, говорю, сделаем одну комнату, отшпаклюем, чтобы она была, была светлый И, соответственно, по-другому смотрелось. Хозяин так и сделал. Вы знаете, заходит первый покупатель, смотрит на эту комнату, говорит, а зачем вы ее шпаклевали Я все равно здесь все сносить буду, делать по-другому. Вот. Но я квартиру беру. Ну, приезжает тут хозяин в эту квартиру, заходим, договорились передать задаток в квартире, заходит в эту комнату смотрит на эту комнату, которая стала более светлой, думает, говорит, нет, говорит, квартира достаточно светлая, не буду ее продавать, и остался в этой квартире. Как результат, он уже 20 лет живет в этой квартире, потому что квартира оказалась достаточно светлой. Вот. Поэтому имейте в виду, что когда квартира с тяжкой штукатурки, она может казаться темной и казаться, что ой, как-то что-то нету. А после того, как вы ее сделали ремонт, и, соответственно, она стала более светлой, то она совсем по-другому играет и совсем по-другому смотрится. Надеюсь, вам мой совет был полезен. С вами был Иванов Дмитрий Юрьевич, директор агентства «Недвижимость. Новая квартира» 2004 года. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Буду вам благодарен за комментарии под видео. Задавайте вопросы, если они у вас появились какие-то. Вот. Я буду снимать для вас новые интересные видео. Всего хорошего. До свидания.